Добрый день! Данное видео является заключительным из серии видео по отмене судебного приказа мирового судьи. В этом видео поговорим о том, что делать в случае, если пропущен срок для отмены судебного приказа. Итак, что делать в случае пропуска срока для подачи возражений для отмены судебного приказа? В Первую очередь нужно определиться о причинах пропуска срока. То есть, являются ли причины пропуска срока уважительными, либо нет. В каких случаях причины пропуска срока могут быть признаны уважительными? давайте их рассмотрим. Есть две категории. Первая это срок пропущен по причине отсутствия должника вместо его жительства в связи с болезнью, отпуском, командировкой, переездом на новое место жительства. Таким образом, если вы пропустили срок в связи с тем, что вас не было по месту вашего жительства, по месту регистрации, по тому адресу, на который пришло соответственно почтовое извещение для получения на почте почтового приказа, если вы там отсутствовали, в связи с болезнью, например, лежали в стационаре, либо находились в отпуске, либо были в командировке, либо вы переехали на новое место, жительства недавно Если с этим не уведомили еще не успели уведомить никого и зарегистрироваться на новом, на новом месте жительства то в этом случае срок пропущен по уважительным причинам и вы можете подать возражение за пределами пропущенного срока безусловно голословные утверждения о том что у вас были уважительные причины в мировой судья не примет к возражениям или заявлению об отмене судебного приказа нужно будет приложить соответствующие документы подтверждающие что вы находились на стационаре либо в отпуске в командировке либо переехали на новый место жительства. Такими документами могут быть больничные листы, командировочное удостоверение, билеты и любые другие документы, которые подтверждают вышеуказанные факты. Нужно обратить внимание на следующее. Само по себе наличие уважительных причин еще не является гарантией, что судья отменит судебный приказ. Нужно исходить из того, что с момента, когда вы, допустим, выписались из больницы и узнали о том, что был вынесен судебный приказ, должен пройти срок не больше, чем тот срок, который установлен для подачи возражений на отмену судебного приказа. Иными словами, вы вышли из больницы, увидели в почтовом ящике судебный приказ, прочитали его и поняли, что вы пропустили срок, потому что вы находились в это время в больнице и не могли соответственно подать возражение. В этом случае вам необходимо подать данные возражения не позднее 10 дней после того, как вы были выписаны из стационара, либо вернулись из отпуска из командировки. Иными словами, после того, как перестали действовать уважение причины у вас есть 10 дней для того, чтобы подать данное возражение. Если вы подаете возражение по истечении месяца после того, как приехали из отпуска или с командировки, или вышли с больничного листа, то вероятность того, что судья отменит судебный приказ, достаточно низка. Потому что вы пропустили более чем более 10 дней после того, как перестали действовать во времени уважительные причины пропуска срока. Второй группой обстоятельств, которые относят к уважительным причинам, это нарушение почты правил доставки корреспонденции. Достаточно трудно доказуемые обстоятельства тем не менее, если вы то волшебным образом сможете получить документы, которые подтверждают, что почтой были допущены нарушения по доставке при доставке корреспонденции, и приложите данные документы к своему возражению либо заявлению в отмене судебного приказа и подадите мировому суде за пределами срока на подачу возражений, то, соответственно, суд может принять данные нарушения в качестве уважительных причин пропуска и отменить судебный приказ, несмотря на то, что срок был пропущен. Если объективно в этом видна вина почтовой организации. Таким образом, если вы узнали о судебном приказе и поняли что вы пропустили срок и есть уважительные причины пропуска то нужно готовить возражение заявления прикладывать к ним документы которые подтверждают уважительность причин пропуска и подавать данные документы на рассмотрение мировому суде и в завершении расскажу об одном нюансе который тоже стоит использовать особенно когда вы пропустили срок но у вас нет никаких уважительных причин пропуска такое достаточно часто бывает человек узнает о том что вынесен судебный приказ уже от судебного пристава исполнителя который приступ к принудительному исполнению начал взыскивать с него денежные средства, в том числе путем списания денежных средств с расчетных счетов, из карточек и так далее. В этом случае можно поступить следующим образом. Вы приходите на судебный участок мирового судьи, который вынес судебный приказ. Если не знаете, где находится ваш судебный участок, кто мировой судья, который рассматривает дела по вашему району, то переходите на сайт портал газправосудия, ссылку найдете на моем в сайте, находите информацию о деятельности судебных участков мировых судей и путем выбора соответствующих опций вашего населенного пункта и так далее находите свой судебный участок как правило вам будет предоставлена вот такая информация на котором есть адрес и ссылка на официальный сайт переходите на официальный сайт и узнаете точный адрес вашего судебного участка приходите на судебный участок мировому суде с паспортом и говорить о том, что вы не получали судебный приказ и бросите вам его выдать. Помощник выдает вам судебный приказ, соответственно вы за него расписываетесь и ставите текущую дату получения судебного приказа. После этого пишите заявление либо возражение на, для отмены судебного приказа, исходя из того, что вы его получили и узнали о судебном приказе именно в тот день, когда получали его непосредственно у мирового судьи. Не могу сказать, что во всех стопроцентных случаях будет положительный результат. И судья будет отменять под вашему заявлению судебный приказ тем не менее многие мировые судьи идут на это и отменяют судебный приказ исходя из того что судебный приказ был выдан непосредственно на судебном участке и отсчитывая той даты когда они выдали судебный приказ непосредственно должнику не прошло еще 10 дней для подачи возражений в любом случае нужно пользоваться данной возможностью поскольку за нее денег не берут а вероятность отменить судебный приказ даже при пропуске срока достаточно высока. итак мы рассмотрели практически все все вопросы, которые я хотел вам рассказать в данной серии видео по отмене судебного приказа. Ссылку на данную схему найдете под каждым из видео. Вопросы задавайте в комментариях. Если было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.